Итак, мы на граф. У нас бирч а... Кошмар и задание. Благовоние, свеча и рассудок. Так, ну теперь мы знаем, где включается свет. Точнее, на втором этаже. Я сейчас сразу. А там же написано. А, подожди, еще куплю. Стоп. А где щиток? Я не понял. Зачем тогда мне это карта? Блин, реально, а этот щиток не отображается, что ли? Ну отображается. Короче, ладно, сейчас стартану сразу на второй этаж просто. И посмотрю там щиток. А то... на темноте бы по этому дому уже находился. О, отлично. Отлично. Сразу сюда чпоник, Нычки нету. Свет есть. Ну теперь осталось только слушать. Ни никаких взаимодействий нету. Ну я не знаю, что тогда я хожу еще. Сейчас мы просто просмотрим все, что он, может быть, трогает. Мне нравится такой дом, кстати. Прикольный дом. Господи. Где-то свет включается? Прикольный дом. Я бы в нем жил. Ну, без призраков, конечно. Хотя, чем мне эти призраки? Сам кого захочу, того изгоню. Но пока что.. Ничего нет. Не нравится дом. Ну, подрастешь. Понравится. Вот этот запах дерева. Кедра. Ой, бруса. Ну да, брус из кедра делается. Кедровый брус. Замечательный запах. Топор он лежит. Так, ну пока что э, ничего нету. Есть... Я слышал вой. Документ. Господи, напугался. Нина. Нина. Выпоздоровалась. Нет, в призраке меня хотел бы жить. Зачем? Эту песню поставила? Привет. Я еще прислушался. Без песни. Как же так? Давай, Нина, помогай призерку. свет вырубил весь. На букву О. Хорошо. Анрё либо Они получается у нас. Анрё, Они не Абаги. Пока что нам бы хотя бы одну улику найти. Как-то, о, что у тебя буква О там прыгает? опять я очень долго хожу но я еще даже комнату не нашел так ладно ищем по температуре 17 градусов 13 11 11 лет 13 лет Нет, 13 намного один Он в этой же комнате 0 5 так отлично так, камеру. Че, нафиг сразу крест принесу сюда лучше? Ой-ой-ой. Как же он взаимодействует. Так быстро. Я заблудился. Ну, почти рядом. Ну слушай, он меняет комнату, он может пере передвигаться между комнатами. Поэтому может быть он уйдет в лет потом. Если это, конечно, не горю. Но он там что-то потрогал. Что-то прям так стукнул. Металлическое. О! Банка пива. Ладно, не хочет он здесь ничего делать. Я пойду схожу за остальными оборудованиями. Блин, фонарик не выткнул. Сейчас будем смотреть. Он, да, он может переместиться, в принципе, между комнатами. Это вообще. А он ушел отсюда. Капец. Оба. Какую дверь потрогал? Сейчас, сейчас, секунду. Ч ⁇ ну вообще не понимаю. Ты здесь или не здесь? Ч ⁇ за фигня? Ч ⁇ за бак? Не, все нормально, он здесь. Но следов не оставил. А, значит, это не обаки. Ну, надеюсь, сейчас охота не начнется Но пока что ни одной улики нет Так, сейчас мы себя, наверное, обезопасим Обезопасим себя закинем и вот так ты молодой ты молодой ты молодой ты старый ты где ты молодой ты где блокнот ты где И МП5. Все, у нас две улики есть. А, получается блокнот и МП5. Ну, тут нету О. Мюлинг тень либо дух. Так, значит драться у нас уже не будет. Так, а, тень, тень мы определим легко. Духа мы тоже определим легко. Какие у нас там задания получаются? Благовоние, рассудок и свеча. Ага, значит, мы сделаем вот так. Сюда фонарик кинем. Возьмем сейчас свечку, мы поставим. Благовоние можно сжечь, я думаю. Да, сейчас сразу сожгут там благовоние. Нет, стоп, я придумал по куче идею. Сейчас я покажу, как делать проверку на духа. Мне кажется, это тень, потому что очень мало взаимодействий. Так, чисто. Дверцу дернула. Дверцу дернула. ладно, это фигня проверка. Хоть просто есть проверка, типа духа. Ты ставишь его на благовоние и датчик движения ставишь. Обкуриваешь комнату и ждешь, пока он выйдет из комнаты. Ну ладно, пойдемте типа, по пофоткаем, наверное. Он вышел из комнаты. я даже не знаю, просто где проклятые предметы лежат Вон ходит Господи И свечку потушила Так, сейчас попробуем Ну вот, смотрите, сейчас получается, мы прокуриваем его во всей комнате, прокуриваем, прокуриваем, прокуриваем и сидим, смотрим. Правильно. А чё он появился там? Ты ч, мать, вышла? Ой, я пойду расхожу все-таки за этим. А. За еще благовоние. Не, короче, а... ладно, не получился у менять тест. Потому что. Ну, странный тест. Комната большая, и она, похоже, вышла из комнаты еще. А... Сейчас мы просто-напросто возьмем благовошку. И.. Попробуем подождать охоту. И сейчас я пока хожу по дому. Я попробую найти проклятый предмет какой-нибудь. Ну и в целом надеюсь, что мы справимся. Так, зеркало вроде как должно... Но здесь висеть. Что он там стучит? Она, точнее. Доска. Я не знаю, где. Обезьяне лапка тоже не знаю, где. Ну, ладно. Что это? Охота? Не думал, охоту привет да фосмофобию играю кто знает вообще где тут предметы лежат проклятые я просто не знаю Карта. моя карта этот ангел и вилл стрит там я все знаю, а вот здесь, а, блин. О, зеркало, оно значит здесь висит. Сейчас мы это будем охотиться на призрака сами. Привет. Сейчас мы сами будем смотреть в зеркальце и попробуем а, послушать охоту. Это вообще отлично, кстати, что. Я на кухне сижу. Ну, здесь у меня рабочее пространство, так скажем. На кухне. Чтобы далеко не ходить. До холодильника. Открыл, поел, открыл. Пошел, чайник поставил. Все, охота закончилась. Так, мы из дома сейчас не выходим. Мы просто врубаем свет и ждем следующую охоту. Стоп, я дверь забыл открыть. рандон Все, просто здесь сидим ну да сзади и все там петечка гриль можно стремить эту готовку еды а я таких не знаю сейчас мы ждем чтобы вычеркнуть нашего духа а кто-то у нас еще может быть а, мю... а, кстати, мюлинга не послушал. Да, да, надо мюллинга послушать. Через 20 секунд должна начаться охота. Если она не начинается, и мы ждем еще минуту, то это дух. Если она начинается, то мы, получается, ждем, слушаем мюлинга. Сампера? это кто Мюллинг, вообще не слышно, как он ходит. Самп. <смех> Ты меня уже не поймаешь. Тамп это Сан-Андрес мультиплеер Что это? это что ли? Я только такое знаю. Как это Мюлинг? А, это... не, это я знаю. чем сан санадрес когда изгта рп 5 как у нас получился мюлинг такой вот